Уважаемые земляки, но ну, если сказать, что ситуация у нас значит, с коронавирусом катастрофическая, значит, так сказать, вообще ничего не надо говорить. В связи с тем, что с 1 сентября у нас дети пошли в школу, естественно, конечно, первые заболевания пошли и в школах. Почему это происходит? Дело в том, что мы еще на последней сессии ставили вопрос значит, о том, что нам необходимо, в том числе значит, и все фракции поддержали, значит, о том, что нам необходимо во время когда медицинский осмотр проходят учителя, а это вы знаете, в августе месяце, значит, мы просили, чтобы их всех протестировали. Потому что они идут все-таки не к одному, не к двум детям, значит, а 20-25 человек, значит, хотя их даже разделили, сложности. Мы ставили вопрос о том, чтобы дополнительно оплатить учителей. Все же прекрасно понимают, что в связи с тем, что класс делится, да, учителя значит, нагрузка повышается. Это один вопрос. Мы говорили о том, что, например, что на сегодняшний день у нас будет нехватка педагогов. Более того, вопрос остается о том, чтобы СИЗО закупал. Кто будет за СИЗО закупать? То есть средства индивидуальной защиты. Как для детей, значит, так, так и для учителей. Сегодня, насколько мы знаем, значит, СИЗО только сами учителя значит, приобретают. Вы знаете, сколько необходимо масок значит, в течение дня. А если учитель будет работать еще две вот смены, представляете, какие затраты будет нести учитель. Не говоря уже о детях, которые которых учатся значит, по трое, по четверо детей, которые идут в школу, значит, занимаются. Эти вопросы мы ставили, говорили, что нам необходимо продумать. Почему? Потому что было время, и все прекрасно знали, что с 1 сентября все дети пойдут в школу. Полноценно, чтобы в связи с тем, что в, общем -то, в республике Калмыкия дистанционное обучение или в онлайн обучение значит, у нас не может быть, в связи с тем, что у нас значит, интернет работает очень плохо, а в некоторых населенных пунктах их вообще отсутствует. И вы все прекрасно знаете, что все, почти где-то процентов 50-60% учителей, значит, они просто значит, не смогут работать вот в онлайн-режиме, потому что те программы, которые они сегодня преподают и делают, ну, для себе, когда сидеть значит, несколько часов перед экраном значит, гаджета, значит, у нас просто физический человек не сможет только просидеть. Вот эти все вопросы мы говорили. И естественно, та вспышка, которая сегодня происходит, к сожалению, в школах, значит, так, она предусмотрена была, мы знали об этом, значит, предупреждали об этом. Что касается вообще ситуации по коронавирусу в республике Калмыкия, значит, ну, вы знаете, я думаю, что непродуманные действия оперштаба, в связи с тем, что они разрешили, значит, рестораны, бары, значит, открывать в ночное время, думаю, что, например, этого не надо было делать, в связи с тем, что все прекрасно понимают в ночное время бары, рестораны неконтролируемые. Более того, значит, все прекрасно понимают, все те свадьбы, которые были, и мероприятия юбилейные, которые были срочно, значит, переведены на более-более срок, когда разрешили, они все и ринулись, справляя свадьбы. Мы же должны не скрывать этого. Действительно, контроля никакого не было. Не случайно, например, сегодня было отмечено, что все зараженные значит, пациенты, значит, они идут откуда? Из, из семьи. То есть, если говорить о том, что человек... Значит, в семье находятся, вы прекрасно понимаете, это 2-3 человека, они все контактные, они, естественно, конечно, будут заражены. Ситуация, которая идет у нас в этими с что тестирование, значит, так, мы все прекрасно знаем, у вас признал о том, что у нас не хватает, во-первых, ряд реагентов, которые необходимо делать. Очередь, значит, и с учетом того, что прошла вспышка, значит, мы вынуждены отправлять значит, в сопредельный регион для того, чтобы нам помогли. Я считаю, в этой ситуации необходимо срочно принимать меры, значит, мобильные. Должны быть значит, лаборатории, значит, 2-3 лаборатории необходимо ставить и срочно необходимо по республике проводить тестирование. В обязательном порядке. Особенно тех людей, которые непосредственно занимаются, я имею в виду педагогов, врачей. Значит, хотя вот на сегодняшний день врачей это проверяем, но тем не менее, вы знаете, уже по второму кругу пошли врачи у нас заболеваем. Многие врачи говорят о том, что они просто устали. Вы представляете, понимаете, в замкнутом пространстве, в красной зоне врач работает на сегодняшний день по 16-18 часов. Это же нарушение трудового кодекса. Врач, тем более, таких условий, не имеет права работать. Не более, значит, 6 шести-четырех часов он должен быть в красной зоне работать. Потому что психологический человек просто не может. Он. И, а если он работает уже более двух и трех месяцев, значит, ну, вы представляете, какое-нибудь настроение. Тем более, что оторванность от семьи. Я думаю, что сегодня правильно поставлен вопрос. Вопрос вообще, конечно, чрезвычайный вопрос по ситуации с ковидом-19. И власти необходимо оперштабы проводить, значит, чтобы там присутствовали, значит, общественные организации присутствовали, значит, депутаты народного хурала, не только депутаты Народного хурала, и городского совета, и муниципальных советов. собраний, вернее. Потому что у нас и в районах ситуация такая очень сложная. Вот, в принципе, вот предварительно хотя бы сказать так, что ситуация эта, мы эту ситуацию тоже контролируем, знаем, что это идет. С районом, например, сколько идет значит, просьбы, жалоб значит, по этому поводу. Среди тем, что не хватает, элементарно не хватает средств индивидуальной защиты. Вот у меня коротко Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы».